Друзья, всем салют. У нас сегодня на обзоре довольно-таки интересный проект. Хотелось бы сегодня коснуться пассивного дохода и как можно на него выйти. Данный проект дает нам эту возможность, начиная уже с регистрации. Проект носит название trxeth.com. Данная команда позиционирует себя как платформа для облачного майнинга, которая владеет майнинг фермами по всему миру. И данная платформа дает возможность получать вам прибыль с пассивного дохода за счет оптимизации процесса в использовании блокчейна и DeFi механик. Так это звучит со слов разработчиков. На самом деле распределение зависит, я думаю, совсем от другого. То есть от инвестиций новых участников. Ну, я думаю, каждому так понятно, откуда генерируется вся сумма. Но сейчас суть не об этом. Главное для нас это то, что здесь реально можно заработать. Наша главная задача всегда это вовремя выводить свой доход. Итак, друзья, чтобы начать пользоваться платформой зарабатывать, вам нужно для начала зарегистрироваться. Делается это очень просто. Вы вводите номер мобильного телефона. Он должен быть не обязательно ваш. Вы можете его ввести в принципе любой. Это будет как ваш логин. Например, я сейчас введу и для примера покажу вам, как это выглядит. Далее вы будете логин-пароль и security-пароль. Он должен быть известен только вам. И вводите инвайт-код, если он у вас есть, у меня есть. Я его введу э, мой. Кто хочет при регистрации, можете указать мой. Он будет указан в комментарии под этим видео. И вводите капчу. То есть нажимаете регистрация. Все, ваш аккаунт готов. Вы попадаете на главную страницу. Итак, друзья, что касается дохода, у TRX есть 4 ставки, которые вы можете сейчас видеть на экране. И составляют они от 2 до 7% ежедневного дохода в монете TRX. Размер процента зависит от срока, на который вы будете инвестировать. И вы можете видеть сейчас на экране, то есть, чем больше дней вы выбираете, цикл дней, тем больше у вас будет стоять процентная ставка. Например, вот можем посмотреть первая ставка у нас начальная сумма вклада от 10 trx максимальная сумма инвестиции одна тысяча цикл 7 дней ежедневная процентная ставка 2 процента будете получать каждый день и так по каждой можете зайти посмотреть каждый может выбрать для себя то что подходит именно вам и так после регистрации на что баланс равен 800 trx что в эквиваленте примерно 50 долларов. И чтобы нам пополнить наш депозит, нужно перейти на главную страницу, во вкладку «Депозит», нажать «Сумма инвестиций» и вы увидите свой кошелек. Копируете адрес и со своего личного уже кошелька пополняете баланс, насколько вам нужно, в зависимости от вашего тарифного плана, который вы выбрали. Давайте ради теста я сейчас пополню свой кошелек. У меня на Exmo осталось 100 TRX, поэтому я могу пополнить на 50 свой баланс. Сейчас посмотрим, как быстро придут нам токены. Друзья, как вы видите, баланс уже пополнился. Прошло буквально 2 минуты. И вот с того момента, как только я пополнил депозит, он уже начал работать. И вы с этого момента будете получать примерно 2-3% в день. В зависимости, конечно, от вашей суммы. Что еще хотелось сказать под выводы средств. Без подтверждения вы можете выводить свои средства мгновенно, но есть небольшой лимит. Вы можете выводить от общей суммы от 2 до 8% в день. Поэтому с этим также не затягивайте, а старайтесь выводить свой депозит ежедневно, чтобы не потерять свои средства и также у данного проекта есть прекрасная реферальная программа вот кстати на ней можно заработать довольно таки неплохо если у вас есть возможность привлечь новых людей пожалуйста это как раз выбор будет именно для вас поэтому здесь есть несколько уровней более подробно можно будет здесь ознакомиться уже в белой бумаге я естественно ссылку оставлю в описании перейдете почитаете но вот здесь довольно таки идут неплохие накопления поэтому второй способ Заработать вместе с данным проектом обязательно учитывайте его. Итак, друзья, наше видео подошло к концу. Я думаю, проект хоть кому-то да понравился. Он довольно-таки, я не скрываю, рисковый. Но если кто-то все-таки решится зарегистрироваться здесь. Реферальную ссылку, естественно, я оставлю в описании Пожалуйста, используйте ее для регистрации И обратите внимание, что глобальные партнеры, которые указаны на главной странице Они не совсем относятся к этому проекту У них фигурируют название, да, они чем-то схожи только, только на бумаге, по факту, естественно, нет Поэтому будьте внимательны Да, на этом я хотел бы с вами попрощаться Ждите скоро новые ролики на канале Друзья, всем пока, до скорых встреч!